Монитор Apple Cinema с диагональю 24 дюйма интерфейсом мини usb поэтому он легко и просто подключается к стационарному компьютеру работающему нюансы подключения как подключить к PC, к Mac разных моделей есть ролик подробный на канале это модель 1267 ее технические характеристики подробные вы можете найти в описании в объявлении монитор в алюминиевом корпусе у монитора Легко меняется наклон. Он подстраивается под освещение. У монитора встроенная шикарная веб-камера. Вот она, веб-камера. причем работает она лучше, чем 920-й логотеч, это точно. У этого монитора есть микрофончик. Вот я сейчас говорю. Видите, вот он тут мигает. Это встроенный микрофон, ничего подключать не надо. И всей линейки Apple Cinema прекрасный встроенный звук то есть вот здесь вот внизу расположены динамики для низов и сзади расположены э, динамики для высоких частот фото задней части также есть объявление посмотреть сзади этого монитора еще есть три разъема usb которые также работают вставляйте пожалуйста через не флешку У этого монитора есть два дефекта это уже не нюансы это дефекты то есть первый дефект это не работают колонки первый монитор из тех которых я продаю с неработающими колонками конечно печально и у этого монитора реально большие засветы по контуру сейчас вроде бы их не видно потому что он работает на видите белом фоне то есть вроде бы как бы все отлично но если мы перейдем на черный фон то засветы будут все-таки видны Сейчас я еще выключу верхнее освещение и, скорее всего, вы их увидите. Засветы уходят, когда монитор немножко поработает. Но у этого монитора все-таки достаточно большие были засветы. Но сейчас что-то они практически пропали. Как я уже сказал, монитор определяется Windows. Он без всяких проблем. Он его правильно видит. Видит всю его. Периферию, веб-камеры, микрофоны. Работает с компьютерами PC без всяких драйверов, переходников. Если у вас на видеокарте есть разъем а, мини-дисплей-порт. Эти мониторы я тестирую, тщательно упаковываю и отправляю по России. Хотите, могу отправить авито доставкой. Будет гарантия, что вас никто не обманет. Либо хотите побыстрее, могу отправить транспортный компанию. Если есть какие-то вопросы по монитору, пожалуйста, пишите сообщение на авито. Я вам вышлю какой-то более подробный ролик по состоянию этого монитора. Да, еще сзади у этого монитора... Сейчас его все-таки разверну. но ну, на фото я это отобразил. Не хочу сейчас крутить работающий монитор. Есть небольшие царапинки с задней части. Поэтому из-за этих дефектов монитор продается как уцененный. Вот на Авито такие мониторы, даже в Москве, люди продают по 15-12 по 12 тысяч. Я продаю за 9 тысяч, но из-за вот этих вот дефектов. Есть вопросы? Пишите, отвечу.